Так, ну что, приветствуем всех, сегодня у нас э, прямой эфир, к нам в гости приехал Вадим Васильев, Вадим узнаю очень давно, могу характеризовать и рекомендовать как э, замечательного маркетолога, э, профессионала, да, не те, кто рассказывает очень много, а кто делает, потому что с Вадимом мы 10 лет уже да, назад больше да, очень да, меня лет. агентство 12 уже будет в январе мы с тобой на первом э, году жизни агентства мы его познакомиться так что 12 лет да чем агентство твое, как бы занимается давай кто нас не знает еще расскажи а, да ребята профессионал да, давать в двух словах самую скучную часть я вам расскажу значит с, э, история номер один у меня есть рекламное агентство которое создает бренды для девелоперов бренды корпоративные и бренды жилых проектов агентство 12 лет 70 плюс клиентов, 300 плюс проектов. Вот. И со Стасом мы познакомились, когда работали вместе над 3D всякими штуками, которые мы до сих пор делаем, но когда-то вот начинали со Стасом этим заниматься. А второй бизнес, который у меня есть, это академия, в которой я обучаю людей маркетингу. В основном это рынок недвижимости, это риэлторы, руководители агентств, девелоперы и так далее. Поэтому все вокруг маркетинга так или иначе выстроено. Маркетинг ⁇ это наука, которая помогает вам продавать, если очень кратко. То есть все э, телодвижения, которые вы совершаете со своим брендом, со своим именем, со своим сервисом, со своей услугой, э, это все маркетинг. И если это помогает вам продавать, то вы все делаете правильно. А если это не помогает вам продавать, то вы что-то делаете неправильно. Собственно говоря. А вопрос и тогда? Да. Да. Так, продавать-то можно разным способом, да. Можно просто сказать, вот там купите что-то, да. А можно строить как бренд свой и вроде как ты не продаешь сейчас, но отложенные продажи тоже есть. Как бы ты считаешь и то, и другое? То есть как это совместить? идти? От экспертности и потом когда-нибудь у тебя что-то купить дорогое. Либо прямо сейчас э, купи вот мои апельсины, потому что вот они самые вкусные и дешевые, и только сегодня. Но это стратегия. Так, стратегия бывает совершенно разная. Она бывает краткосрочная, долгосрочная. Можно вы правильно выбрать. Она у всех разная. Нет, единого правила для всех не существует. Потому что мы, во-первых, все разные люди, в первую очередь. И у нас разного масштаба бизнесы. И у нас разной степени прокачанности бренды, в том числе и личные. Поэтому кто-то начинает с самого нуля, старт from the scratch, и для него все в новинку, а кто-то уже располагает какими-то возможностями. У кого-то есть уже свой бизнес, там студии какие-то многолетние, может быть, базы клиентов и так далее. У людей очень по-разному происходит. У меня, допустим, есть там выпускник из Питера Константин Федоров. Вот он пришел его агентство недвижимости он пришел учиться э, стратегии у э, его агентства уже было на тот момент больше чем ему 15 лет но у него существовало определенное направление в котором он работал вот у него была база клиентов она у него по-прежнему есть он практикует и практиковал холодные звонки и он в этом направлении работает он пришел для того чтобы добавить к этому новое направление digital. Мы сделали ему бренд, мы сделали ему всю упаковку, там сайты, квизы, чат-боты и так далее. Сейчас он настраивает таргет и он а, добавляет к своему бизнесу тот, тот кусок, которого у него не было. Кто-то приходит вообще с нуля, люди создают там, вот у меня сегодня была пробежка с одним из выпускников, я бегаю со своими выпускниками по утрам, спорт наше все, друзья. Да, кстати, этим там бешеными всякими, там что-то тут не делаешь. Плаваешь, бегаешь. <связываешь> да, я триатлет. Не-не-не, <связываешь> я плаваю, бегаю, езжу на велосипеде. Вот. И вот сегодня бегал с Антоном Григорьевым. Он руководитель агентства Хамелеон, Московского агентства недвижимости. И мы создавали ему бренд с нуля то есть совсем другая ситуация. Да, у него там пока, пока работает всего 5 человек, большие планы. Но уровень, степень развития бренда совершенно другая. Поэтому мы все разные, независимо от того, один ли вы человек, или у вас уже есть компания 50 человек. У меня, допустим, Лена Качанова, руководитель агентства недвижимости Московского, у нее там 35 человек агентства уже, она пришла, мы ее тоже все переделывали. То есть люди развиваются очень там, разными стадиями. У меня такая тема есть, что на разных стадиях как раз разные, ну, получаются навыки и разные задачи решаются. Uh -huh. Давай, знаешь что, чтобы мы как бы в абстракцию не уходили, давай можешь порекомендовать, вот если мы какой-то кейс сейчас дадим, разберем, Можно? Ну да. давай попробуем. Ну вот смотри, допустим, если я там молодой дизайнер интерьера, либо художник, да, вот uh -huh. я выпустился, например, из прошел курсы какие-нибудь, да, у меня есть продукт, у меня есть дипломный проект. Uh, у меня, может быть, есть один-два проекта опытно ну, сделанных. Да? Что мне сейчас делать, вот в первую очередь, для того, чтобы uh, ну, начать карьеру? Да? То есть понятно, что там долгосрочный бренд тоже можно строить, но я, может быть, там сам еще до конца не понимаю, в какой нише там, мне работать. Может быть, я не знаю, сколько денег там надо в таргетинг. Нужен ли мне таргетинг, либо мне нужно там прямые эфиры проводить. То есть, вот куда, как мне податься, да, чтобы не запутаться в этом. Uh, я почему -то спрашиваю? Потому что у нас много uh, ребят, uh, у нас тоже клуб есть по обучению, да, так, так же, как у тебя. И мы, собственно, там простраиваем эти стратегии, и большая проблема в том, что ну, непонятно, что делать. Из каждого утюга сейчас кричат, что вот надо делать это, первое, второе, третье, из другого а, прямого эфира человек слушает а, другое. Вот как ты думаешь, вот, начинающему, как начать? А ты себя утюгом не ощущаешь? Ну, в принципе, меня можно классифицировать как угодно, поэтому давай мы с тобой два утюга. Мы тоже поутюжим немножко. Без иллюзий. Поутюжим немножко с нашей точки зрения. Как это может быть? Ну, давай, да. Подискутируем по этому поводу. Я совершенно точно ощущаю себя утюгом, потому что я знаю, что люди, которые видят меня первый раз, они воспринимают меня именно так. Вот еще один чувак, которого зовут Вадим. Вот этого утюга зовут Вадим. И он тоже что-то рассказывает. Ну, давай, расскажи нам, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Вот из этой серии. И ты все время должен людям что-то там доказывать, что ты не такой утюг, как все, что ты там лучший, не знаю, современный и все остальное. Да, я утюг, но я утюг практикующий. Поэтому у меня 12 лет свое рекламное агентство. Я в нем создаю бренды. Поэтому мой утюг знает, что говорит. Значит, что делать? Что делать? Первое. Без стратегии ни хрена не будет. Ничего не будет вообще, без стратегии будет дерготня и суета. Можно как угодно относиться к этому термину: не любить его, не холить его, не лелеять его, не заниматься этим. Но пока нет хотя бы какой-то краткосрочной стратегии, вот есть точка А и есть точка Б. Куда ты хочешь прийти, к весне или там, к лету, или к следующей осень. хочу зарабатывать. Стратегию? Хорошо. А, нет. Это Давай что быть, чтобы уточнить. У Стратегии есть. А, некоторые Давай. функциональные данные, на которые она опирается. Первая функциональная данная – это уникальность любой человек уникален просто потому что он родился вырос и у него есть черты которые не присущи другим людям вот точно так же у профессионализма есть своя уникальность у каждого из нас что-то получается лучше что-то получается хуже и это что-то надо понять найти и монетизировать Моя Это до да, профессиональное Отлично. предназначение потому что если бы я просто выходил в 12 ну, график, лет назад, а если, если, если я, я приведу пример быть, вот да. смотри. Если бы я просто выходил 12 лет назад как рекламное агентство, то вероятнее всего у меня ничего бы не получилось. Но я сказал, я не просто рекламное агентство, а я рекламное агентство, которое работает только с рынком недвижимости. Мои клиенты это девелоперы, а мой приоритет это жилые проекты, это а, моя уникальность. А это не нишевание? Чем отличается? В том числе, это один из вариантов уникальности нишевания. Оно бывает географическое. Оно бывает по разновидности услуг, оно бывает по каким-то стилям. Если мы про дизайнеров интерьеров говорим, например, uh -huh. да, этот работает лучше в этом направлении, а этот работает лучше в этом направлении. Кто-то оккупировал вот эту территорию, кто-то хочет занять вот эту территорию, кто-то работает с загородными поселками, кто-то с квартирами, кто-то ардеко, кто-то прованс. Ну, я сейчас как дилетант рассуждаю. Но, в целом но все правильно. Вот, а, то есть это есть в каком-то смысле нишевание, но еще уникальность у нее есть эмоциональные критерии, uh -huh. кроме uh -huh. а, вот этих функциональных. Что такое? Моя, например уникальность это скромность все это знают кто со мной работает я это эксплуатирую все знают что васильев очень скромный не брутальный не харизматичный понимаешь то есть вот на этом стро но у каждого человека это свое uh -huh. и это надо найти и вот когда ты это находишь то следующим твоим шагом должна стать целевая группа кому ты собираешься что-то продавать вообще кто эти люди и это уникальность твоя должна соединиться с вот этими целевыми группами, потому что они должны захотеть это купить. И вот когда ты это понял, и кому-то на это надо 2-3 дня, как показывает обучение, а кому-то надо бесконечное количество лет, просто да, непредсказуемо. Когда ты это понял, дальше можно идти в упаковку. Дальше можно заниматься неймингом, брендингом, брендбуками, сайтами, лендингами там креативами идти в инстаграм или идти в таргет или туда и туда ну, дальше сразу. уже техничка да. То есть дальше, дальше это я, техническая, даже, техническая часть хорошо как понять давай вот попробуем не знаю какие три совета или последователь как понять вот допустим ты говоришь кому-то быстро нам за два часа или ну, за два дня кому-то там 10 лет вот ты же видел получается разных людей в чем как бы ошибка вторых да и в чем преимущество первых ошибка основная которая совершает 90 процентов людей они не делают ничего они тебя да. слушают Смотрит урок. Говорит, спасибо, я говорит, все, спасибо я, уже все а, спасибо, я это уже слышал. Или о, это я знаю, а это я уже проходил, о, это я уже говорил, а, ну это я знаю, что уникально, То есть люди в итоге ничего uh -huh. не делают. И это самая большая ошибка, которая преследует огромное количество людей. Потому что любое знание абсолютно бесполезно, если его не применять. Вот ты учил, например, в школе. Ты какой язык учил в школе? Английский. Английский. Вот ты его применяешь. — Ну, применяю, да. — В путешествиях. Да. Вот. А вот если бы ты не ездил в путешественниками... Я курс сделал на английском, не умею говорить. Никому об этом сейчас не будем говорить, конечно. — А есть же масса людей, которые, например, в школе учили немецкий. И они его не применяют в жизни. Вот попроси их сейчас там поговорить с немцами. — Ну, выветривается, согласен. — Оно просто уходит, потому что нет практики. Если ты не водишь автомобиль... там Вот у меня была травма ноги. Я ходил на костлях полгода. Я сел в автомобиль после травмы первый раз, когда смог ногу согнуть. У меня было ощущение, что я сижу первый раз в жизни. У меня прям непривычное вот это ощущение. Я медленно ехал там и так далее. Вот с маркетингом ровно то же самое. Если ты не применяешь знания, которые ты получаешь, они не работают. У меня есть ученики по полгода работают со мной. И они даже Инстаграм не открывают. Им страшно. Угу, страшно. Они боятся. Они говорят, Вадим, я не могу открыть. У меня... Я не могу выйти в эфир. У меня то, у меня все, пятое, десятое. Они не применяют. Я говорю, зачем вы ходите ну, без этих занятий совсем плохо ощущение что я ничего не делаю вот да. так логика выглядит согласен да. Нас ошибка хотя... номер один то а. есть просто не делать ничего ошибка номер два делать не так как ты тебе сказали вот смотрите очень хороший пример из спорта Вот мы его затронули я приведу пример допустим ты просто в удовольствие бегаешь по утрам 5 километров вот пока ты просто в удовольствие делаешь, бегаешь по утрам 5 километров, тебе никакой тренер не нужен, ты просто дышишь воздухом. Но если ты хочешь участвовать в соревнованиях, например, пробежать в марафон за 3,5 часа, тебе без тренера не обойтись. И ты это очень быстро поймешь, потому что совсем другие нагрузки, совсем другой подход. Тебе нужен тренер, который тебе скажет, так, вот у тебя план тренировок, сегодня ты делаешь вот это, завтра ты делаешь вот это. Вот с маркетингом ровно то же самое. Если ты хочешь не просто открыть инстаграм и получить 300 человек себе в подписчики а там, не знаю, вырасти в какое-то количество и получать постоянно клиентов настроить таргет т т т т т Тебе нужен тренер по-любому потому что всегда есть человек который делает это лучше чем ты и он тебе должен по идее говорить как это надо делать если ты делаешь не так как он сказал то все может разрушиться я думаю, даже, ну, как бы лучше это первая часть, а второе, что, ну, то, что я замечаю, не знаю, подтвердишь, может быть, то, что со стороны очень сильно видно. То есть вот себе, когда ты что-то пытаешься сделать, да, там, себя диагностировать, у тебя получается, но ты не, ну, не до конца можешь осознавать, потому что ты изнутри на себя смотришь. Да. Тебе нужно еще обязательно, что тот смотрел снаружи и говорил, вот простые же вещи, и ты такой, да, точно вроде простой, но как я не могу до этого додуматься. Для да. этого как бы нужен так и есть составляющая. Так да. и есть. Именно поэтому э, мы с тобой, люди, которые занимаются обучением, прекрасно знают, что результаты учеников, которые работают на консультациях э, с тобой или там, со мной, их результаты всегда лучше, чем у других. Конечно. Потому что это называется индивидуальный подход. Вот в принципе то же самое. Mm -hmm. Даже если вы пройдете 10 курсов по таргетингу, профессиональный таргетолог, хороший, он будет лучше понимать, как настроить лука-лайк, -like, чем вы. Но смысла надо самому вытаскивать. И уметь поставить ставить минимум, задачи, да. и понимать, как ставится KPI, да. да. Какой-то уровень все равно, да, конечно. Надо понимать, конечно. что делать, и что делать тебе не нужно. Вот разграничение таких вот как бы ответственных вещей, да, где твоя цена ответственности, где ты должен поставить правильный ТЗ и нанять уже профессионала, который, конечно, всю жизнь этим занимается и технически подпадкован лучше. Абсолютно согласен. Мне вообще кажется, что люди, которые профессиональным маркетингом не занимаются, вот их э, уровень минимальный: это умение поставить задачу. Там, подрядчику, и умение его оценить, понимание KPI. Вот все. Не обязательно самому ковыряться во всех базах в рекламном кабинете, настраивать лукалайки, но если ты знаешь, что такое лукалайк, то это значит, что ты можешь своего таргетолога спросить, а настроил ли он лука-лайка аудиторию. И ты будешь понимать, о чем идет речь. И так везде. Ну и в визуализации, в дизайне, да. Ты можешь как дизайнер не делать визуализацию. Ну, просто ты можешь даже тригмат не открывать. Но да. у тебя есть люди, и ты должен понять, правильно ли он сделать, красиво или некрасиво. Точно так же. Ну, на каком-то уровне, конечно. Да. Хорошо, окей, давай идем дальше. Смотри, сейчас у нас ну, непростое время, да. Ну, непростое то, что меняется много чего, много что возникает, новых этих течений. Давай вот, как ты думаешь, куда стоит направить взоры профессионалам, которые хотят оставаться на плаву и даже преуспеть, там, в этом, в следующем году, там, весны какие-то, может быть, планы, ну, не твои, да, а именно, может быть, и твои, кстати, да, что ты видишь, какие тенденции, тренды, то есть должен ли маркетолог как бы, в этом тоже ориентироваться и простраивать свой бизнес, исходя из текущей реальности и на будущее смотреть? Ой, я вспоминаю вот эту девушку из Сбербанка, знаменитую, я не помню, как ее зовут, которая сказала, что он быть полным идиотом, чтобы купить доллар по 35 рублей, вот. Напишите, если кто-то помнит ее фамилию. Вот. Напишите, как ее фамилию, давайте вспомним ее. Значит, я боюсь прогнозов взрослых, потому что все думали, что рынок недвижимости умрет. А он подрос. Подрос? <связано> у нас все, у нас все скрипит, <связано> Это не, это скажу, не да? так называется. Вот когда да. открыли МФЦ, в июне это произошло, и выпустили риэлторов агентства и девелоперов. Вот он как взлетел в тот момент, вот он до сих пор не, не, не, не упал ни на йоту. Такое последний раз, я с многими девелоперами обсуждал, такое последний раз было в 2008 году, когда люди повышали цены на недвижимость каждый день, Стас. Каждый день, ты представляешь? Они каждый день растут цены, потому что люди покупают и покупают, и покупают, и покупают. Откуда у нас такие у людей запасы недвижимости, никто не знает. Я это к чему? Я это к тому, что прогноз сделан неблагодарное вот и сказать о том что там будет весной или зимой и особенно в сфере дизайна я ничего не понимаю не, не обязательно вот. в дизайне. куда вообще стремиться да? ну, как бы на что обратить внимание есть, минимум. Вот, смотри, да, есть программа минимум которую должен выполнить за не знаю там за один или за два месяца любой уважающий себя предприниматель программ и, не, и неуважающий тоже но в моем мире маркетинга, больше. любой предприниматель, у него должен быть бренд и минимальную упаковку. у него должен быть Instagram, у него должен быть сайт, у него должен быть квиз, у него должен быть чат-бот, у него должна быть налажена система рассылки работы со своими клиентами текущими, и он должен понимать, как встречать клиентов новых. Плюс у него должен быть базовый таргет. Вот это минимальный набор про который даже говорить не хочется, неинтересно, это все прошлом. И дальше есть какие-то другие шаги, которые люди могут совершать, если они прошли вот этот первый этап. В моем мире это выглядит так. Первое, создание комьюнити вокруг себя. То есть это можно делать в социальной сети, либо это могут быть какие-то клубы, либо это могут быть какие-то группы. Это то, что развивает предпринимателя, создание комьюнити. Есть, например, известный предприниматель Владимир Волошин, я вот тебе рассказывал вот с утра. Он один из основателей русского Iron Man, который называется Iron Star. И он создает комьюнити предпринимателей, которые увлечены спортом. И он бегает с ними по утрам. Каждое утро Владимир Волошин пробегает 10 километров с еще одним человеком. Таким образом он формирует комьюнити предпринимателей, которые любят спорт. Это его формат. Ну, естественно, он институт свои прокачивает. Кто-то создает, как мы с тобой, закрытые клубы в которых собираются люди, которые априори более амбициозны, чем другие. Потому что если они вступают в какой-то клуб, да еще и вплатно, это значит, что им надо больше, чем другим. Это тоже классно, это один из форматов. Есть а, комьюнити, которые выстраиваются вокруг социальной сети. Ну, мне полегче говорить про бренды людей, которые с недвижимостью работают. Там, допустим, Марина Маринова, известный риэлтор питерский. Вот у нее огромное количество подписчиков, а, не потому что она риэлтор, а потому что она выстроила вокруг себя социум людей, у которых есть определенные интересы. В основном женские. Ну, в ее случае. То есть не только на профессиональной теме, но и на другой. Конечно. Угу. А и... кому интересно в профессиональной а Как тема? строить комьюнити правильно. Ого, вопросец. Во-первых, ты должен быть интересен. Ты должен быть интересным человеком. С тобой должно быть интересно общаться. У тебя должны быть какие-то темы, которые интересны другим людям. И вот тут очень помогает та самая уникальность. Если ты выстраиваешь себя вокруг чего-то харизматичного, аутентичного и только тебе принадлежащего, то люди это видят и чувствуют, они к тебе тянутся. Им хочется с тобой общаться, потому что ты рассказываешь им что-то, что они нигде больше не слышат. Uh -huh. То есть это уникальный какой-то продукт, либо твой уникальный опыт? скорее опыт угу. продукт эта штука очень сугубо профессиональная то есть смотри вот умеет например кто-нибудь из твоих учеников или коллег делать какой-нибудь там я не знаю супер интерьер кто-то умеет ну, да, да, что такое, это кому будет интересно это будет интересно b2b то есть другим людям которые занимаются этой же профессией. но клиенту это может быть не очень интересно Клиенту будут интересны совершенно другие вещи. Почему я говорил о том, что понимание ЦА, своей целевой группы основных, это очень важно. Потому что многие совершают ошибку в риэлторской среде, это просто сплошь и рядом. Одни риэлторы все время пишут и разговаривают с другими риэлторами. Вот они в этой каше вот так вот, вот, так вот крутятся Дизайн и крутятся. Тоже. Ну да, и кому да. это надо? Денег там нет. Потому что один риэлтор не будет платить другому риелтору. Я уточню сейчас у Вадима клуб риелторов, да, которые могут как раз таки с помощью этих инструментов повысить свою продажу, да? Вот у тебя так получается? Я создаю комьюнити вокруг маркетинга, uh -huh. то есть люди, которые прокачивают свои бренды, которым в принципе нужно больше, чем другим, как я уже говорил, и которые для этого работают в группах и приходят на консультации, используют разные инструменты и так далее. Да, я вот сейчас uh -huh. собрал такой клуб, риэлтор номер один. Скажи, пожалуйста, вот люди записываются, да, участвуют, да, кто-то что-то делает, кто-то что-то не делает, а как правильно там, проходить клуб? Как правильно взаимодействовать, как правильно взять вот от клуба, от комьюнити да, максимум. То есть, должен ли ты что-то туда привносить, ну, сам, да, как участник? И что и как правильно оттуда брать максимально для себя пользу? Какие наблюдения у тебя? Мне кажется, что все-таки клуб должен быть выстроен вокруг одной персоны вот в нашем с тобой контексте uh -huh. то есть это не должна быть какая-то я не знаю абстрактная ассоциация риэлторов в россии или там ассоциация дизайнеров в россии ну хорошо что вы там будете делать кроме того что членские взносы будете платить а если есть какое-то лицо вокруг которое ну вот не знаю там человек силы да некое человек знаний вокруг которого люди собираются и который отдает что-то чего нет у других тогда это становится интересным клуб формируется вокруг сильных людей. Это может быть один, там, ну не знаю, в моем случае, наверное, один, вот я так себе представляю. Клуб сильного человека, вокруг которого другие люди, которым ты интересен. И ты отдаешь им что-то, что не может отдать другой. У тебя есть какие-то знания, у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть какие-то кейсы, у тебя есть какие-то механики, у тебя есть какая-то команда, у тебя есть понимание, как работать, какие-то темы. То есть очень, очень много чего-то что нет других. И ты это отдаешь. И вокруг этого выстраивается клуб. Точно так же, как у твоих э, учеников может быть выстроена история с э, э, дизайном. Ну, как-то так. Uh -huh. Главное разделять B2B и B2C. Это вот тоже частая ошибка. Uh -huh. Давай, да, расскажи, как разделять B2B и B2C. В B2... чем B2... разница? Не все, не все просто понимают, что B2B вообще, что такое B2C. Uh -huh. Давай чуть-чуть uh -huh. с базы. Ну вот смотрите. B2B-аутидория – это другие дизайнеры интерьеров или другие предприниматели, которые работают в этом сегменте. Мы сейчас вот. B2B работаем? Или Прямо сейчас, да. конечно, B2B. Угу. Абсолютно а B2C B2B. Тогда как? А B2C – это клиенты, которые принесут тебе деньги. Вот... А если для нас B2B-клиенты, которые принесут нам деньги, значит, они B2C? Ты играешь в термины. Нет, неважно, вот. да, это? Смотри, B2B – это бизнес-то-бизнес. Угу. B2C – это бизнес-то-кастомер. То есть, если ты работаешь ну, с понятно, конечным конечно. потребителем, да. да, это B2C. Да. Если ты работаешь с другим бизнесом, это B2B. Угу. Для кого-то, естественно, B2B, может быть B2C. Но мы сейчас тут рухнем в этих терминах. Давай так: если дизайнер делает для частного клиента, это B2C, а да. если для ресторана, то B. Нет, нет, даже не так. Вот если дизайнер делает для другого дизайнера, вот тогда это будет. Типа B2B. если визуализатор делает для дизайнера, то это B2B не совсем Да что ж такое Не совсем Потому что все клиенты разные почему для нас, для всех смотри вот Давай, почему все для нас, нас для всех важно понять кто твоя целевая группа не важно как она называется важно кто это на самом деле угу. потому что если ты визуализатор если я правильно понимаю то твоим заказчиком дизайнер является вот да. это твой клиент да для для дизайнера Но тогда разницы нет в данном случае нет. Ну, Для дизайнера конечным клиентом, кто является конечным заказчиком? Да, частный да, клиент. Да. Это может быть ресторан. Да. Это может быть какой-то там... А B2B тогда где? А B2B это когда дизайн-студия работает на рекламное агентство. А, вот как? Например. Вот тогда. То есть когда, короче, предприниматели это ИП с ИП там, или ООО с ООО, так что ли? Ну, например. Окей, хорошо. Да, примерно. Так, и что? И какие разницы? Вот понял я, допустим, это. И дальше что? Ну вот смотри, мы с тобой общаемся с аудиторией, которая может быть или является твоей целевой Которая за какие-то услуги платят тебе деньги точно так ну, же, или как, деньги, или внимание. Или внимание. Точно так же, как и я общаюсь там, в инстаграме, в своем клубе с людьми Которые платят мне за какие-то услуги или за какие-то продукты Это надо уметь формулировать uh -huh. Группа номер один, это те самые люди, которые несут мне деньги Кто они? Вот их социально-демографические характеристики вот у них есть какая-то профессия, вот у них есть уровень дохода, вот у них есть вот такие-то интересы, вот такие-то боли, вот такие-то инсайты. Группа номер один, группа номер два. Если ты их понимаешь, можешь смело идти в таргет. Угу. Если ты идешь в таргет, это значит, ты выходишь на следующий уровень под названием инвестиции в развитие бизнеса. Потому что еще же люди воспринимают таргет как траты, а таргет – это инвестиции. Траты, если деньги не приносят, да, а это, если вот. стратегии нет, это упаковки. Поэтому И, есть последовательность, с да. которой я начал. Не Стратегия. Мешать. Дальше то, что называется у рекламщиков «продакшн». Я не знаю, есть ли у вас такой термин. Ну, продукт. Ну, производство. Производство, Всего, да. да. Ну, ты не можешь ничего произвести, если ты не понимаешь, что ты. Даже текст не сможешь на ленде написать. Знаешь, кто я такой? Слушай, у нас что продукт очень, очень сильно связан с тремя вещами. Вот характеристика продукта это то, что ты делаешь, то, что тебе нравится. Ну, очень важно, что ты, ну, тебя энергии не хватит, и ты делать не будешь. Да? Там личность твоя добавляется, вот этот бренд, да, ну вот эмоция и для клиентов, то есть для кого. И вот на стыке вот этого всего ты придумаешь себе какую-то тему, которую, за которую будут люди платить. Собственно, вот это и есть продукт. Дальше ты его оформляешь, пишешь текст и все остальное, пытаешься продать. Если его покупают, значит все нормально. Налаживаешь таргет и масштабируешь. То есть примерно такая стратегия. Ну, как и везде. Ну да. Ну да. Ну, кроме таргета есть еще социальные сети. Угу. Это сложнее и дольше. Почему? Э... А что ты выбираешь для начала, для рекомендации? То есть все-таки таргет идти или социальные таргет. сети? Таргет. таргет быстрее дает эффект. Он Но дает денег эффект можно спалить. Можно спалить. Да, это же предпринимательство, это такая штука, где а. есть риски. Uh -huh. вот, поэтому… А ты считал по калькуляции? Я просто делал калькуляцию, то есть у меня были цифры, да, когда я запускал таргеты, когда я шел по социальным сетям. Вот, и у меня было, ну, то есть оно у меня есть, это калькулятор именно, когда тебе имеет смысл социальными сетями заниматься, сколько ты вкладываешь, времени, да, и, mm -hmm. и таргет. Вот, и у меня там получалось данные такие, что примерно, условно там, я точно цифры не помню, допустим, 150 рублей стоит тебе лид по таргету, а по социальным сетям, то есть по экспертной теме. 50 рублей стоит. Uh -huh. Но чтобы получить лида за 50 рублей, тебе нужно вложиться в лит-магнит, да, или в какую-то дополнительную ценность, видео записать какое-то полезное, которое будут скачивать. То есть, что это говорит? Это говорит, что ты должен еще один какой-то подпродукт сделать, понятная аудитория, и должен как бы время на это и Считал ли ты какие-то у тебя, ну вот, ну, либо там рекомендации вот по этой теме, uh -huh. все-таки как бы стараться сначала там тарге, да, либо уменьшать количество денег да, за счет лида, и что-то. Сделать как лид-магнит. Ну, без лид-магнита вообще в наше время ловить нечего. Угу. Нигде. Мне кажется, что эта история такая вот то, что называется Давай. база. да, Там, лендинг, квиз, лид-магнит, экспертная статья хотя бы или какое-то короткое видео. Ты что-то должен человеку какую-то пользу отдавать. Но я на твой вопрос отвечу по-другому. Давай: То, что социальные сети и таргет это разные воронки. Угу. Когда ты идешь в таргет, то это работа с абсолютно холодными людьми, которые тебя не знают вообще. И тебе нужно какое-то время для того, чтобы они увидели, кто ты такой. А социальные сети это работа с теплым трафиком. То есть ты привлекаешь к себе в социальные сети людей, они начинают на тебя смотреть, подписываются, изучают, приходят к тебе на прямые эфиры, получают какую-то полезность, и через какое-то время они знают, кто ты такой. Поэтому монетизация теплого трафика она более эффективна, чем монетизация холодного да. трафика. Но. И там. 100 и там и там угу. таргет просто смотри э, в некоторых случаях таргет это может быть работа с какими-то вот э, ну не знаю там высоко э, с запросами с часто распространенными запросами там, с, не знаю там дизайн интерьера условно то есть таких запросов наверняка очень много и вероятнее всего стоимость льда у тебя будет очень высокая вероятнее всего потому что в, в, в, в этой нише Ты очень это понятно курился да Тебе твои же дизайнеры придут посмотреть, что там. Совершенно все верно, залит, ты будешь платить. А если ты работаешь в долгую и понимаешь, кого ты привлекаешь к себе, там, условно, в Инстаграм, то через какое-то время эти люди, которые тебя читают, если ты все правильно продумал с точки зрения целевой аудитории, они становятся твоими клиентами. Угу. Вот так. Вопрос задавайте, если у кого-то, кстати, есть, вы вот только спрашиваете, таргет как-то в обход со сетям идет сразу на посадочную. Ну, можно и так. Можно напрямую. Но это будет работать с холодным трафиком. То есть, если вы ведете таргет сразу на лендинг, то вы работаете с абсолютно холодными людьми. Представляете, вам надо продать им, как в магазине, какой-то продукт, который они не знают сразу. И они должны выбрать вас. Вот почему в, в сфере услуг люди молятся, ну, молятся в кавычках, на Инстаграм. Потому что Инстаграм выполняет функцию обогревателя. Человек попадает не на лендинг, а он попадает в ваш аккаунт. Там он проводит на сковородке какое-то время, в течение которого вы объясняете ему, какой вы молодец. И он такой, да, вот этот человек молодец. После этого вы показываете ему кнопку купить, ссылка в шапке профиля у вас. И он покупает где-то неделя, может быть, месяц, может быть, два, может, полгода. Но он греется. Может быть, 5 лет, у а меня такое было Но Это такое, да. А когда вы ведете человека на посадочную, это как вы зашли в супермаркет стоите э, не знаю там перед полкой с йогуртами и вот 4 йогурта вы знаете а 5 вы не знаете и вам надо заставить человека купить то что он не знает ну вот какова вероятность это просто сложно поэтому вот цена сделки будет высокая Но либо надо весь телевизор рекламой залить ну просто конечно это просто мегабюджеты, да мегабю то есть стоимость сделки например в недвижимости стоимость сделки в некоторых сегментах достигает 30 тысяч рублей Uh -huh. а, то есть, а стоимость, например, заявки может быть несколько тысяч рублей. Uh -huh. И это еще не факт, что это будут э, хорошие ну, слушай, заявки. Это недалекие цифры от нас. У нас стоимость заявки заявки нормальные полторы а тысячи стоит в дизайне. А стоимость сделки, ну, то есть, когда ты договор подпишешь все воронки от 10 до 30 тысяч рублей. Но, и, ты это, вижу, и, это и, и это люди, нормально. И я готов за это платить, потому да. что у меня средний чек 300-700 тысяч, то есть 500 это серединочка. Готов ли я 30 тысяч рублей заплатить за 500? Ну да, в целом готов. Ну, да, конечно. Почему нет? То есть, это же бизнес, ты считаешь это все. Но, если заявками считать, то получается, что, там, допустим, если взять, я не знаю, тысяч заявка, тебе mm -hmm. нужно минимум 3 заявки, наверное, для того, чтобы закрыть сделку. Это уже зависит, как ты закрываешь и если кто пришел. Ты, если да, это, да, то то что что за заявка, да? То есть все это равно 15 заявок, тысяч да. затрата. Да, ну, да, да, все да, да, все да равно да, это инвестиция. Да, да, да, да. Вот без этого. никак. Да. Окей, супер. Интересно, да. Если есть какие-то вопросы, тоже задавайте у нас живой маркетолог. <laughs> Может спросить его. Вадим, супер. Расскажи, давай, твои планы, может быть, да, вот чем ты занимаешься, какие твои планы? как, скажем, ну, занимаешься ли ты агентством, да, или ты вот, школу запускаешь? То есть, как тебе вообще в роли ну, как преподавателя, да, как тебе в этой роли ты же год только занимаешься? Да, меньше даже. Меньше. Мы да, ну, с, с тобой год назад просто общались, ты эту тему только начинал, и сейчас ну, ты рассказывал, у тебя уже хорошие В целом там, успехи есть по этой теме. Как тебе вообще такое направление? То есть, сложно, легко. Я себя чувствую новичком, угу. абсолютно. То есть спустя год работаю в, в хотел сказать, в сфере образования. Боже, как звучит муторно. Вот в этой истории, в обучающей, я меньше года. Вот В декабре будет год. И я чувствую себя новичком, потому что у меня нет стабильности. Стабильность – признак мастерства. Когда у тебя все на минимально там, достойном уровне со с, с, с, с, скачками вверх, Тогда, наверное, можно говорить о том, что ты чего-то достиг. У меня вот слишком вот такая вот история, синсообразная, uh -huh. чтобы говорить о какой-то стабильности. У меня то все хорошо получается замечательно то я куда-то проваливаюсь, поэтому я ага. не чувствую себя экспертом, я у начинающий. У тебя два, получается, бренда, все-таки ты выстраиваешь, как ты или бренд один, что вот у тебя агентство, вот если, ну я почему это спросил, потому что как любой человек, ну, как бы успешно да, в чем-то, у него рано или поздно возникает вопрос, типа, а как вот чем мне еще заняться, может быть дополнительно. Соответственно, у тебя сейчас два направления, вот как с брендом, если мы говорим, ну из маркетинговой стратегии, как у тебя связано, собственно, там бизнес как бизнес и Академия, да, как академия. Да. Потому что если тоже нас ребят смотрят, да, то возможно кто-то делает, ну там дизайнеры, они могут не только дизайн делать, они могут там стройкой заниматься, комплектации, могут тоже там, не знаю, курсы какие-то продавать. То есть когда мы разделяем, что делать? То есть как правильно это сделать? А, точно так же. Ты определяешь стратегию, потом определяешь целевую группу. Вот на своем примере я тебе отвечу. У меня есть рекламное агентство, где целевые группы – это 100% B2B, это девелоперы для которых я создаю платформы брендов, нейминги, брендбуки, там, сайты, 3D-визуализации, весь продакшн. То есть это, большой, это совершенно другой продукт, отличающийся от того, что я предлагаю риелторам. Риелторы – это целевая аудитория номер два, в которой я работаю с совершенно другим продуктом, совершенно по-другому, и у меня даже социальные сети разделены. У меня Facebook для B2B, Instagram для риэлторов. Вот mm -hmm. так, да. хотя У тебя именно социальные сети, не два аккаунта и, там, и там. Да, у меня нет аккаунта агентства, даже в, в А почему ты не заводишь? Потому что не нужно, да? А он а не, не заходит. Вообще не работает. Вот проверено многократно. Бессмысленная трата времени. То есть вопрос о том, что социальная сеть она тоже адаптируется под целевую аудиторию. То есть можно промазать вообще капитально. Поэтому еще и выбрать социальную сеть надо, исходя из ЦА. Для этого ЦА надо знать. Так вот, рекламное агентство живет своей жизнью. В Фейсбуке клиенты тебя ищут, видят, смотрят Слушай, тебя. работает в основном сарафанное радио. Э, в первую очередь, инструмент номер один, во uh -huh. Но втором второ, инструмент. Потому uh -huh. номер... что рынок маленький, все другого. Да, узнают. инструмент uh -huh. номер два это нетворкинг. Uh -huh. вот. Причем Класс. очень часто офлайновый. Вот два топовых инструмента для B2B и взрослых чеков. А то, что касается а, нового бизнеса, академии, закрытого клуба для риэлторов, а, обучающих курсов, консультаций и так далее. То это Инстаграм и Таргет. То есть совершенно разные каналы, разные группы, разные сайты. То есть это две вообще, Это два разных бизнеса. Один. один кирпичи продает, другой Бренд один у тебя или нет? В да. Васильев, Маркет. Вот это, самый это главный это вопрос, как ты одним брендом объединяешь два или более совершенно разных бизнеса. То есть я с этим, я просто почему спрашиваю, я с этой темой достаточно давно вожусь, да, и у меня в голове как бы не складывалось. То есть я вроде как бы понимал, как надо, но вот как бы до какой-то вот конкретики реализации, ну, то есть, не доходил, пока не сел и не прописал, как uh -huh. ты сейчас сам uh -huh. говоришь. То есть, у меня есть тоже задание, как так делать, я сам просто сел и стал делать задание. И вдруг оно сложилось. Значит, как вот тебя сейчас спрашиваю, у тебя два бизнеса, два разных ца, две разных группы, Facebook, Instagram, но один Васильев. Как ты объединяешь либо разъединяешь бренд? Ты один для всех Васильев или все-таки разный? У меня есть один бренд угу. Васильев Marketing Family. Угу. То есть это логотип, на котором латинскими буквами написано Васильев, и внизу подстрочник Marketing Family. Так. Семья маркетинговых продуктов. Окей, Но... красиво. Да, красиво. Но я же профессиональный маркетолог. Не да, нет. Соответственно, под этим брендом и академия существует. И э, существует агентство, причем агентство еще в прошлом году называлось New Today, но я сделал ребрендинг и ушел от абстрактного имени к, к бренду, который использует мою фамилию. Вокруг Одну историю человек. вспомнил, а когда были регистрации там ник.ру, там можно было домен регистрировать, я хотел зарегить New Today. Там точку today можно было сделать, хотел да? тебе подарить, но мне не получилось. <сёк> <сёк> хотел заревить его. И... А Пойдет. его больше даже вот и нет. Да. Ну, ну я продлеваю да, домен, конечно, он ведет редиректором, но, причем меня даже да. некоторые клиенты до сих пор называют так, new today. Что там она скажет new today, то у -у -у. Есть как агент, Как запомнить. Ну да, хорошо, как, так запомни. как объединить? Ну давай так, смотри, я, я думаю, что объединяется вся эта история как бы неким твоим личным подходом, некими твоими ценностями. То есть они у тебя остаются в любом случае и там, и там. И ты как бы ты сам по себе то ну вот как вот, не знаю вот там, мужик в очках в целом как бы кому-то нужен да у тебя есть некие ценности, которые позволяют добиваться результата и как бы это скорее всего люди видят в тебе в Фемере да? в твоей значит общей теме и скорее всего эти вещи твоя личность она транслируется и туда и туда. Ну не совсем я бы сказал а что первое это mm -hmm. все-таки выстраивание вокруг имени. Имени. именно. Вадим как, Васильев. Как нейминг. Да. Вадим а почему? Потому что звучит как бы... Ну, потому что гораздо проще сказать рекламное агентство Вадима а, Васильева. А, как человек, да? Академия Вадима Васильева. Понятно. Это проще сказать, чем... Не э, туда, Чем не туда, Да. Объяснить. То есть, а, рекомендовать можешь называться именно своим именем? Ну, есть студии, два агентства. подхода. Да. Смотрите, вот Давай. то, что касается нейминга, есть два принципиально разных подхода, если вы идете в так называемый личный бренд. Угу. Это чаще всего называется личным брендом. Первое, когда вы работаете как практически физическое лицо и вы просто вадим васильев там иван иванов стас орехов ну, фрилансер такой да, ну типа того самозанятый да самозанятый вот там а второй вариант когда вы называете бизнес именем себя это звучит совершенно иначе студия станислава орехова агентство вадима васильева uh -huh. агентство недвижимости константины константина федорова там, риэлторское агентство елены качановой то есть это звучит по-другому совершенно трамп чтобы вы понимали там, там, девелоперская компания Дональда Трампа и Брентуна Трамп, вот, то есть там, студия Филиппа Старка на О. вашем языке, если дизайнерском говорить, uh -huh. да и так далее, там архитектурное бюро Нормана Фостера, то есть это тоже нейминг, основанный на личном бренде, но технология построения бренда совсем другая и звучит она по-разному. Одно дело ты фрилансер Стас Орехов, а другое дело ты руководитель студии Станислава Орехова. Uh -huh. То есть, когда ты строишь, да, сразу смотрите, кто ты будешь. А ты не сможешь даже брендбук потом сделать, ты даже логотип не сможешь сделать, если у тебя не продуман нейминг. Вот даже. Лично бренд, мы с чего начинаем строить? С того, что если я, допустим, себя классифицирую как фрилансер, да, допустим, начинающим, мне нужен лично бренд тогда. Вот как ты себя строишь? что я в студии, там, допустим, с пометкой на будущее. Либо пока не заморачиваться, кто есть, и не выпендриваться, оставаться там. Uh, ну, именно как дизайнер, чтобы получить там сейчас заказы. или mm. стратегия нужна. Стас, ну а куда без стратегии? Если у тебя стратегия сейчас вот получить три заказа, как-то выжить, и ты вообще ни о чем не думаешь, это тоже стратегия. Называется mm -hmm. выжить. Да. Mm -hmm. А если у тебя стратегия не выжить, а, например, через там полгода или через год построить студию, то ты сразу думаешь, что да, так, я не хочу просто сейчас вот пытаться там как-то вот что-то. Я хочу через год иметь свое агентство или там свою студию. И тогда ты уже не будешь выстраивать просто тупо вокруг имени Станислав Орехов. Тогда ты сразу будешь думать в категории «студия Станислава Орехова». Потому что это твоя стратегия, ты к ней идешь, и отсюда все начинается. И она работает независимо от того, чем ты занимаешься дизайном. Ты риэлтор, ты строитель или ты там продаешь помидоры. Какая разница? Потому что маркетинг он в этом смысле совершенно одинаково работает для разных групп. Сначала ты понимаешь, что ты хочешь, куда ты идешь, а потом ты начинаешь делать упаковку. Если ты идешь сразу в упаковку делать, не понимая, куда ты хочешь завтра прийти, то у тебя будет полный бардак. Uh -huh. Через месяц ты будешь переделывать. Uh -huh. Спасибо. Давай эту тему, чтобы я еще закончил, есть вариант, вот спрашиваю там, есть ли у тебя просто наименование каких-то слов? ArtCube, ArtBeton, NewToday. Uh -huh. Uh -huh. Хотя я фрилансер. Ну и да. зачем это нужно? Ну вот, не нужно ну, получается. Да, вы вкладываете деньги. Нет, смотрите, тут есть две стороны. Давай. Например, если у вас существующий бизнес, как у меня был New Today, то есть мое агентство называлось New Today, потому что у меня были партнеры, я не мог называться сразу с агентством Вадима Васильев. Вот у меня был New Today. Вложено туда, в New Today, 10 лет жизни, 10 лет энергии, времени, бюджетов на прокачку весь рынок тебя знает как New Today все дела это одна история ты сидишь и взвешиваешь есть ли смысл мне похирить New Today и сделать что-то новое что я потеряю что я приобрету это называется стратегия если ты сидишь такой умный к сожалению не написано как вас зовут Иван Иванов и у тебя вот бренд Art Cube да и этот бренд никто не знает, клиенты его не знают, просто тебе название понравилось, и ты такой решил повыпендриваться, и даже какой-то логотип там забацал, хорошо еще хороший. То ты сидишь и думаешь, вот тебе нужен этот арт или нет, или это просто понты, к чему они тебя приведут и приведут ли куда-нибудь. То есть, да, Катерина, очень приятно. А, вот, надо взвесить это, есть ли в этом смысл, работает ли это. Но вообще я вам сто процентов могу сказать, миллион процентов что у личного бренда, или точнее бренда, основанного на имени и фамилии, и бренда, основанного на вот каком-то абстрактном нейминге, нет никаких различий, нигде ничего, никаких ни плюсов, ни минусов, это может быть и там, и там, успешно и неуспешно, вот и все, все зависит от того, что вы с этим делаете, как вы это продвигаете, но если бизнес выстроен вокруг одного человека, и это сильный, профессиональный, харизматичный человек, то подключаются другие качества, которые которых можно, нет в нейминге, нейминге ArtCube, потому что ArtCube – это бездушная корова, ArtCube – это просто кьюб, квадрат, Art квадрат, как арт бездушная корова, которую очень тяжело упаковать в какие-то ценности, очень сложно, только на визуальном уровне, например там какой-то логотип или стиль партерн, там какие-то делаешь а если вы выстраиваете бренд вокруг образа человека то это гораздо легче снабдить э, человеческими характеристиками которые помогают продавать для сервисной сферы которые вы для микробизнеса работать с личным брендом намного удобней. вот почему продает инстаграм он помогает людям выстраивать Вокруг э, услуги образ человека. Вот почему не делают в Инстаграме очень часто корпоративные бренды, потому что они в Инстаграме не работают, они обезличенные, неочеловеченные. Но это я, я не хочу прям э, рекламировать Инстаграм, дело не в этом, потому что носителей инструментов очень много, кроме Инстаграма, как это можно использовать, просто Инстаграм как пример, тем более, что мы сейчас в прямом эфире в Инстаграме. Личный бренд удобен для продвижения продвигать Вадима Васильева, Станислава Орехова, Екатерину Иванову намного удобнее, чем ArtCube или NewToday. Ну вот как-то так. Угу. Супер. Можешь порекомендовать либо дать какие-то, вот точки для быстрого старта. Вот мы сейчас, ребята, послушали, да, допустим. Нету сейчас еще там нейминга, нету Инстаграма правильно упакованного. Есть какая-то, ну, какие-то посты, какие-то сторизы. Что-то где-то показываем, рассказываем, как это все упорядочить в некую систему, потому что я знаю. Тебе слово тоже, это нравится, система. Да, конечно. делать. Вот. А как начать? Как системно начать, чтобы, вот, не знаю, что можно сделать за день, например? Вот что за день можно сделать прямо сегодня, чтобы отложить, может быть, какие-то дела, взять два-три часа для того, чтобы изменить свою жизнь, вот что можно, с чего начать? Угу. Ну, во-первых, ключевое слово в том, что ты сказал, это слово «делать». Угу. Вот. Для этого надо делать. Не только разговаривать а этого... и слушать эфиры, но и делать. Это то, что очень многие забывают. Да, да я могу дать рекомендацию, как это сделать. Очень просто. Да, так же, в принципе, как со спортом. Ты когда идешь на пробежку, то ты, ты нигде, кроме как на пробежке. То есть ты должен выделить время, взять форму, да. одеться, выйти и побежать. Да. Также здесь, да, если ты сидишь за компьютером, либо где-то, да, ты должен выделить время. То есть все начинается с выделения времени. Не я буду что-то делать, а я конкретно вот в эти два часа по расписанию запланировал себе развитие соответственно первая часть да, да, да, да. первая часть запланировать окей все вот сижу два часа у меня есть что вот еще два часа ну для начала чтобы начала лист бумаги ручка и написать свой план ну какой план такой вот сегодня какое число какое сегодня число 16 16 вот сегодня 16 ноября напишите сейчас я возьму календарь и я вам прям скажу вот как бы я сделал если бы я что-то делал прямо совсем с нуля uh -huh. вот сегодня понедельник 16 ноября я бы себе написал что что-то у меня должно быть готово 20 ноября uh -huh. через через, 4, через дня. 4 дня, к концу недели у меня должно быть что-то я не знаю это может быть стратегия, это может быть план это может быть план график какой-то вот он должен быть готов Следующая итерация я бы сделал 27 ноября еще что-то готово, например, вы сможете написать, я не знаю, там, свою, э, мани свой манифест написать, в котором вы опишите, кто вы. Что такое манифест? Манифест – это краткая презентация. Меня зовут Вадим Васильев, я руководитель рекламного агентства, который занимается созданием брендов, жилых проектов. Я делаю это профессионально 12 лет, среди моих клиентов крупнейшие девелоперские компании, коих больше 70, и за эти 12 лет я создал больше 300 проектов. Сам это называется это манифест, типа... короткий, uh -huh. который вмещается в два сториз. Uh -huh. Написать его для многих людей оказывается невероятно большой проблемой, потому что они начинают сталкиваться с одними и теми же сложностями. Во-первых, они становятся похожими на других мгновенно. Я дизайнер интерьера, сделаю ваш загородный дом под ключ в стиле, который вы скажете. В любом стиле, да? В любом стиле, который вы скажете, быстрее и дешевле. Это то же самое везде. И качественно и, качественно. и функционально. Есть, это называется набор штампов, которые не работают. И вот сделать такой манифест это прям задача, чтобы он звучал, чтобы было понятно, что это, и еще, чтобы он отличался от других. Поэтому я говорил вначале про уникальность. Так вот. Сейчас, погоди, пока ты дальше не ушел, рекомендации, как это делать, ну, если у кого-то будет затык, вот с качественно, профессионально, круто. Не бывает такого, что все вместе. То есть в любом случае, люди что-то делают. Какие-то части лучше, да, какие-то хуже. Конечно. Ключ к успеху, к тому, чтобы сфокусировать на своем, это написать, что ты делаешь, лучше и не побояться написать, что ты делаешь хуже. И, соответственно, то, что хуже, не писать. Ну, как бы объективно, просто надо подойти. Да. Вы пишете какой-то дате свой манифест, основанный на уникальности. И это уже большое движение вперед, потому что этот текст. Во-первых, вы можете записать видеопрезентацию. Во-вторых, вы можете взять этот текст положить его на лендинг. Сделайте себе бесплатный аккаунт на тильде, если, ну, например, и сделайте свой первый лендинг. И это все надо запихивать в даты. Таким образом, через месяц вы можете получить плюс-минус какую-то первую упаковку. Вы даже можете сделать свой логотип на основе там, шрифтового решения, не потратив на это ни, ни доллара. То есть дело не в деньгах, не в бюджете а в том, что есть поэтапное движение. Для тех, у кого уже какой-то старт есть, к ним и требования выше. У них уже Инстаграм есть, в Инстаграме уже есть 500 человек, у них уже какой-то лендинг есть, значит, вам надо выйти на другой уровень. Сформулируйте, как этот другой уровень выглядит. То есть вот этот план, то, что я сделал бы за 2 часа, стратегия, угу. плюс, стратегия. План. стратегия да. плюс план, что я хочу получить вот там, вот в этой точке Б, в которую угу. я иду. Я бы начал с этого. Спрашивают, если нечем пока хвастаться и, и как бы ничем не отличаюсь, ничего еще нет, что делать? Все с этого начинали, камон, у всех эта стадия когда-то начиналась. Я когда э, создавал агентство, вот мы зарегистрировались с партнерами домен NewToday, вот, вот там было написано рекламное агентство, там что-то там такое, ни, одно, ни одной работы в портфолио. Все достались своих э, предыдущих э, значит, э, клиентских, должностей я был директором по маркетингу другой человек там был директором по рекламе достали какие-то кейсы из предыдущих областей положили на сайт какое-то время они там повисели заменились на новые работы там год прошел мы их убрали У дизайнер интерьеров если вы вообще не у вас ни одной работы нет сделайте несколько проектов для тех кто для тех кто Господи. Один сделайте проект, этого проект, достаточно просто да, его описать бесплатный надо. Конечно. Для каких-то объектов Для каких-то несуществующих людей Вам надо показать свою компетенцию У нас ребята, знаешь как делать, всем тоже рекомендую Заходишь просто в любой поселок С которым ты хочешь работать, скачиваешь оттуда Презентацию дома, скачиваешь Планировку в отделе продаж просишь они тебе присылают, ты берешь и этот дом, просто делаешь визуализацию и планировку. Потом вешаешь на сайт и и мы работаем с такими-то поселками, с такими-то домами. Вот там мы работали. Ну, как бы ты же там работал, работал. Сделал, ну, не сделал, но нарисовал. То есть ты же нарисовал дизайн, нарисовал. Ну, можно и так, а можно вообще по-честному говорить. То есть, так, я, значит, я когда... говоришь, не по-честному. Тебе же за это деньги не платили, получается, что это не а совсем. Ну, хорошо, со это не вопрос формулировка. Хорошо. Я в маркетинге из а я знаю, что такое. Честный и честный. Окей. Мы делали не так. Когда-то мы выбрали несколько брендов, для которых мы нарисовали какие-то работы. Была какая-то идентика, логотипы, А вам платили реклама? за это? Нет. Ну вот, Нет. Не и честный. мы никому не говорили, что нам за это платили. Мы просто показывали, как мы это сделали. Так я же тебе об этом и говорю. Да. А То есть, есть мы говорили, честный. смотрите, вот мы для Pepsi сделали. У нас там был какой Ну понятно. сайт для Pepsi. Вот мы там сделали какой-то креатив вот туда. Какие-то были тендеры, которые мы проиграли. Мы все вешали. Вот, чтобы показать, как круто мы это делаем. А потом появились реальные коммерческие проекты. И ну. мы одно ну, как бы постепенно меняется. Слушай, ну да. тут далеко ходить не надо. Короче, надо себе позволить это сделать. Естественно, обманывать никого не надо. Это самое последнее дело. То есть, ну, как бы говорить, что там, ты делал, а если ты не делал. Но факт того, что ты сделал и тебе не заплатили, ну то есть, какая разница, ты же не говоришь, что Ну, условно, ты построил, ты говоришь, что это визуализация, если тебя спрашивают. И ну, это нормально, то есть продукт должен быть, если тебе нечего показать, то покажи дипломный проект, ты где-то учился, ну, и продолжай делать, да, и продолжай, и продолжай делать, делать, делать, выкладывай в портфолио, рассказывай об этих кейсах, не обязательно рассказывать о клиентах, я, например, практически никогда не рассказываю о клиентах, ну, да, часто это нельзя это просто потому что я под NDA все время нахожусь. Как про него расскажешь? У меня Но, тоже полно проектов, которые да, да, я просто не могу показать. Да, да, да. Поэтому люди, мы создаем что-то, показываем картинки, рассказываем нормальная история. Идея еще, ну как бы бэкстейдж показывать. Людям интересно, они оценивают не столько даже как бы финал, да, иногда они оценивают уровень подхода и профессионализма, там, внимание к деталям, как вы работаете, как мы работаем. Поэтому показывая, как делается процесс, то есть ты автоматически переходишь из категории утюга да, в категорию конкретно человека, который делом занимается. И если ты показываешь это, то вот доказательства, вот те картинки. Это тоже продукт, это тоже хорошо. Я сделал аккаунт с портфолио. В Инстаграме отдельный, красивый, в котором ничего не происходит, только портфолио. Отличная давайте тема. Мы тоже сейчас Тут есть вопрос. Давайте, да. У нас нас завершат, у нас сколько там остается? 4 часа теперь в Инстаграме. А, ничего себе? Так что мы завершимся, когда мы захотим. Давайте, да. Но мы не будем тебя. 5 минут. Смотрите, для студии дизайна и упаковки сколько стоит? Мне не хочется твой хлеб воровать. Я не знаю, делаешь ли ты упаковку для студии дизайна? Но у нас делается упаковка студии дизайна, в любом случае смысл надо вытаскивать самому То есть я же за вас не буду смысла вытаскивать Можно это на консультации делать, но лучше самому головой поработать Две тысячи в месяц стоит, пожалуйста, ну, подключайтесь я... я не знаю, сколько у тебя стоит У меня э, ответ был такой Во-первых, студия дизайна никогда не заплатит вменяемых денег другой студии дизайна за то, чтобы сделать себе упаковку так просто не бывает. Да? Хорошая упаковка стоит серьезных денег. Я бы на вашем месте вложился бы в, во что-то другое. Вы можете сделать себе шрифтовой логотип бесплатный, выбрать какой-нибудь шрифт классный, скачать, написать хороший нейминг, на его основе сделать бренд. Вложитесь в сильного человека, который будет рядом с вами, который вам будет помогать. Это намного важнее. Вот У вас есть... Стас, который вас прокачивает, который вокруг себя собирает дизайнеров, которому есть что рассказать, человек с гигантским опытом, вложитесь в то, чтобы быть рядом с ним, потому что он даст вам в миллион раз больше, чем любой логотип. И зачастую такие вложения, они в принципе не измеряются деньгами. Точно так же, как риэлторы, допустим, которые со мной работают. И дизайнеры интерьера, кстати, тоже на первых двух потоках у меня были. были. Но, ну, конечно, и да. твои ученики были. Да. У Старикова была. Класс. Да, она там недавно там, приходила. Молодцы. Да. А, то же самое для моих риэлторов. Ребята, обязательно будьте рядом со своими коллегами. Они же ваши конкуренты. Вы на них смотрите. Вы у них в том числе учитесь. Вы находитесь в комьюнити людей, которые дают вам что-то. Вот. И плюс, если рядом есть какой-то человек, который действительно умеет больше, чем вы, то это зачастую просто бесценно. Слушай, Стаса, напиши, пожалуйста, мой ник в чате. Я же тут абстрагированный. Если вдруг кто-то ага. захочет подписаться. Так. Давай. Вау. Так. Да, вот. Подписывайтесь, да, на Вадима, он очень. Вот, я уже есть. Ага. Да. Вот, я сейчас... Ник в чате, еще под трансляцией тоже будет у нас значит, в записи. то мы выходим с телефона Стаса. Да, у нас техническая вот, такая вот так. тема. Да. Вадим, вот на самом деле тоже да, хочу порекомендовать, потому что очень-очень дельно, очень тонко, очень хорошая всегда графика, шрифты, смысла самое главное, стратегия, то, что очень классно, то, что там у многих нет, и все по делу. И самое главное, практик, вот что мне нравится, да, есть кейсы. Кейсы готовые, живые, и если что-то не надо делать, он не будет говорить, что типа, не на, надо это делать, наоборот. А то, что надо, как раз порекомендует, сделает. Поэтому да, Я вот, кстати, еще хочу сказать о том, что у меня же так, так же, как у Стасы есть закрытый клуб риэлторов, называется «Риэлтор номер один», в котором формируется комьюнити риэлторов, руководителей агентств недвижимости. А если я правильно понимаю, это же одна из разновидностей вашей целевой аудитории да риэлтора. да ну, да, ну, да короче если кому-то это интересно поработать с этой ца вы приходите в мой клуб вот на всякий случай тоже такой заход потому что это прямой выход на большое количество риэлтор но это хорошая тема потому что вот к нам допустим включать вступают поставщики умные поставщики тоже почему потому что они смотрят как дизайнеры развиваются да в чем им нужна помощь и тоже вот, кто у нас участвует вместе, да, по показывая, что делаем, да, в комьюнити. Ссылка uh, к шапке моего да. профиля, welcome. Еще по комьюнити хочу сказать интересную такую тему, ну вот по продвижению. Ты затронул нетворкинг офлайн э, да, но на самом деле онлайн тоже отлично работает. Конечно. Вот, и онлайн нетворкинг, это как раз таки вот клубы, да, они могут быть платные, бесплатные, это не важно, важно, что, смысл, как как работает вообще методика, да, ты приходишь, сначала тебя никто не знает, да, ты ноны ну сначала просто, вот, и для того, чтобы сообщество тебя узнало, для того, чтобы ты как бы, себя позиционировал, ты используешь абсолютно такие же механики. Вот, как Вадим сейчас сказал: манифест, это у тебя называется, да. То есть кратко а сам. Профайл, да. Не, ну... Сам презентация кратко, ну, да. то есть о себе, да, ну можно ну, мне Я просто привык к законно да, да, да, У нас понятно. манифест просто немножко другой. это как бы некая для компании, да, не для человека, ты получается на бренд перевел. Да, да. Вот, ну в чем суть, да, ты просто когда, ну как бы представляешься, все говорят, я там, не знаю, Вася, я делаю там электрику, там, я Петя, мы поставляем мебель. Да, там, а я, допустим, там, знаю, Вадим Васильев скажу, да я вот Вадим Васильев, я помогаю там людям то-то, то-то и вот так-то так. То есть, когда ты в самом даже презентации, в представлении показываешь пользу, что у тебя можно узнать, уточнить, купить, чем ты можешь быть полезен. Вот это самое важное. То есть, ты уже как бы на голову выше. Дальше, как в этом сообществе, что ты делаешь? Ты завоевываешь некий авторитет. То есть, ты э, работаешь показываешь себя в качестве эксперта, давай советы, платные, вернее, бесплатные, помогая людям, прося отзывы. Соответственно, у тебя накапливается авторитет. Соответственно, в этом сообществе ты уже становишься ну, как бы неким полезным членом. А полезным членам сообщества с доказанным авторитетом уже легче как-то взаимодействовать, значит, искать коллег, не конкурентов, а этих клиентов. И вот все. То есть я к чему? К тому, что в сообществе тоже надо действовать по плану, по стратегии, системно. И работают абсолютно такие же механики, как и просто в рекламе. Но самое главное, ребят, не забывайте делать. Вот у меня добрый конец. Закончится эфир, и 95% из вас нажмут на кнопку «Выключить эфир», и дальше ничего не произойдет, к сожалению. Поэтому возьмите что-нибудь самое ценное, что вы сегодня услышали Мне кажется, мы много дали информации да, полезной сегодня Разной очень, для разного уровня людей ну Возьмите да, что-нибудь да. и реализуйте это Вот это самая прикольная штука У меня новый курс, который ну, интенсив по стратегии, который есть он начинается с этих слов. Любые знания бесполезны, если их не применять. Не смотрите этот урок, если вы ничего не будете делать. Не тратьте время. Добавь от меня, и даже вредно, потому что есть иллюзия, что ты знаешь, и потом как-нибудь применишь. Поэтому. Mm -hmm. well, yeah. Good. Спасибо всем yeah, за эфир. Спасибо всем, ребят. Приятно было увидеться. Подписывайтесь всем... на аккаунт Вадима. Подписывайтесь Пока. на наш аккаунт. Задавайте вопросы Вадиму в директ. Ты сможешь yeah. да, ответить что-то? И мне тоже. Все, Я до знаю. новых встреч. Всем ребят, пока, пока.